Вы знаете, что Господь Бог многих людей не впустит в Царство Божье. Почему? Потому что многие из них называли себя христианами, но они были плохими христианами. Они были хорошими предпринимателями, но они были плохими христианами. Поэтому если бы Господь впустил их в Царство Божье, а как мы знаем, что там улицы из чистого золота, то у них, их разум работал бы только на одно. Как правильно продать вот это вот все и перепродать, чтобы было еще больше этого всего. Почему так? Потому что алчность, жадность этих людей, она не позволит им войти в жизнь вечную. Они живут для себя на этой земле. Они строят свой бизнес, свою жизнь, свою карьеру. Они говорят, я буду больше приносить десятин Богу. Богу не нужны ваши деньги. Богу никогда не нужны были ваши деньги. Почему? Да потому что все золото и серебро, оно принадлежит Господу Богу. Ты не можешь ему принести то, что ему и так принадлежит. Поэтому твоя жадность и твоя алчность, она убьет тебя. Ты не сможешь войти в жизнь вечную, если ты живешь для себя. Если ты живешь, чтобы насыщать свою плоть, чтобы угождать своей плоти, потому что у тебя похоть, похоть очей, похоть плоти и гордость житейской, ты стремишься быть лучше, ты стремишься быть первым, ты стремишься показаться, что ты вот такой вот большой, ты такой серьезный христианин, ты вот зарабатываешь много денег. Но Господь не впустит тебя в жизнь вечную, ты можешь называться сколько угодно христианином, твоя алчность она убьет тебя. Если ты хочешь войти в жизнь вечную, тебе нужно отрешиться от всего, ты должен перестать жить для себя, ты должен перестать копить на этой земле, ты должен перестать гоняться за самым лучшим в этом мире. Становись чадом Божьим. Становись истинным христианином. Посвяти свою жизнь Иисусу Христу, чтобы ты смог войти в жизнь вечную. Чтобы придя туда, ты не продавал и не покупал все, что там есть. Чтобы ты не строил свой бизнес на небесах. Потому что если вы на этой земле строите бизнес на Царстве Божьем, то там вы тем более построите его, потому что там улица из чистого золота, и вам нужно будет это как-то перепродать и продать, чтобы его было больше. Вы будете искать места, где это повыгоднее продать и перепродать, чтобы иметь больше. Становитесь чадами Божьими, прекратите гоняться за этим миром, прекратите жить в алчности, прекратите быть жадными, довольствуйтесь тем, что имеете и за все благодарите Бога. Да благословит вас Господь наш Иисус.